Приветствую тебя на своем канале Тараторка. Сегодня тема расклада такая. Его мысли и чувства, и действия. Посмотрим, да? Посмотрим на склад на любовь. Давайте у нас четыре варианта. Коротенько, но постараюсь объемно, как всегда. Не забудьте, заранее вас прошу подписаться на канал. Хорошо, И комментируйте обязательно видео, которые вам понравились. И если у вас есть объективная критика, я все выслушаю. Не вы... выслушаю, скорее приму к да? Так, все, приступаем. Его мысли, чувства, первый вариант. Его мысли, чувства, действия, второй вариант. Его мысли, чувства, действия, третий вариант. Его мысли, чувства... 10-й, вариант. Так. Надеюсь, вы выбираете. Выбрали. Давайте приступать. Первый вариант. Я вас приветствую. Давайте посмотрим. Кого мы смотрим? Кому, кого вы загадали здесь? Ну, Мысли. Кисти. Тут скорее всего вы не состоите в отношениях, потому что я их здесь не вижу, либо состояли, но уже прошло время, да вы как бы может быть уже расстались на данный момент. Вот человек сейчас находится в работе в работе да, зарабатыванием денег. Еще может быть вариант такой, что вы в таких отношениях как это называется когда на расстоянии, да, когда ваш загаданный человек да, ну где-то на заработке уехал на какой-то продолжительный период времени. вот еще такой вариант может быть. Вот. Если это вам подходит, то давайте посмотрим. Так. Мысли, Мысли уже могу сказать такие в плане отношений. Да? Не совсем приятные, потому что человек о чем-то переживает, да, переживает о какой-то несостоятельности в отношениях, каких-то утерянных шансах потерянном времени, да, что-то вот с этим связано. Давайте посмотрим, так как мы его мысли и действия, чувства, относящиеся к вам, смотрим, давайте посмотрим его мысли, мысли к загаданному, ой, странно, так, его мысли в отношении к которая смотрит. Некоторые, правда, здесь семейные, но семья у вас именно такая, что мужчина на заработках постоянно. Ну или не постоянно, но на, на данный момент, да, не с вами рядом. Где-то в другом месте находится. Мысли какие? Мысли о том, чтобы больше такие, знаете, как бы это, как бы это сказать, ё -моё. Бытовые, да, вот что-то купить надо в дом как-то обустроить, там вот мысли о том, вот как он эти деньги, да, о которых вот он мыслит, ну, в смысле, в процессе зарабатывания которых, да, вот он думает, на что потратить для того, чтобы обеспечить свою семью, дом, чтобы жили хорошо, вкусно, да, ни в чем себе не отказывали, вот как это все обставить, на что вот эти ресурсы как бы нужно потратить, вот об этом сейчас человек думает, да. А, о дороге тоже обратно, возможно, думает. Или еще какая-то дорога предстоит у него. Вот. Возможно, о какой-то работе, связанной с этой, да, с, с этой отраслью, где он уже как бы специалист. Но... Как бы объяснить... Как бы объяснить... Ну, в общем, это, короче говоря новое место работы. То есть у него, возможно, есть какие-то мысли о том, чтобы ну, в какую-то другую компанию а, устроиться. Вот, Связано именно с тем, чем он уже занимается. Вот. То есть это получается такой же вид деятельности, но в другой организации, скажем так. Если вы не состоите в отношениях с этим человеком, то он тут просто думает о том, чтобы как бы переориентироваться в другое место для, для работы непосредственно. любви, какой-то конкретной мысли о вас я тут не вижу. Ну и в первом, втором да, случае как бы. А мы посмотрим. Раз мы что, просто так что ли этот раскладываем? Мысли о вас давайте посмотрим. О вас мысли, мысли о вас рассказывай нам что ты шифруешься, ты, я лопал? Не может быть так, что не думаешь о женщине, которая на тебя сейчас смотрит. Какие-то быстрые отношения я тут вижу, быстрые отношения. Сейчас я, сейчас, я посмотрю, именно расскажу про первый да, вариант развития событий, когда вы не состоите в отношениях, а там уже посмотрим, что про семейных будет уже сказано. Так. Есть у него в голове, да, какая-то красивая картинка, которую он... Которую он как сказать-то, выстроил у себя в голове, да, но которое не суждено было состояться. А картинка именно семьи, каких-то отношений, да, простройки вот этих взаимоотношений. Вот если мы смотрим, вы же, вы же на себя смотрите, да, на этого человека, то получается связанное с вами. То есть у него есть в голове вот эти мыслишки, и и разочарование, горечь, да, от того, что у него не состоялись какие-то с вами отношения семейного характера, как ни странно, да. Все как-то быстро произошло у него, возможно, даже и в реальность не воплотилось толком, да, то, чего он хотел. Может, он торопился, возможно, он быстро как-то вас, не знаю. В любом случае, мы сейчас смотрим на человека, который... С которым вы знакомы, да, как минимум, как максимум у вас были какие-то отношения, ну, в половой сфере, уж, грубо говоря, да, так. И э, исходя из этих вот вещей, да, то тут человек говорится, карты говорят о том, что все как-то быстро произошло, и он не рассчитывал на это. Понимаете, он хотел каких-то плодотворных длительных отношений, с возможным окончанием в ЗАГСе, да, ну, в смысле, не окончанием, а переходом на новый уровень в ЗАГСе, но э, не фортануло, не повезло, да, что называется, э, как-то вы в чем то очень даже э, в каком-то вопросе, а возможно в большом количестве вопросов, вы как-то знаете, ваш, при вашей, Притер... притирание, оно не завершилось успехом, то есть вы не нашли компромисса в каких-то вещах касательно, ну, наверное, серьезных тем, наверное, как а, как должны там, не знаю, вести себя мужья или жены в семье и так далее, то есть, да, может быть, это на фоне а, разных религиозных конфессий, да, а, возможно, этот человек очень религиозен, а вы... Менее, допустим, или вы вообще не относитесь к его конфессии, вы вообще атеист и не признаете это. Ну, или хотя бы допустим, могли там ему сказать, что а, знаешь, дорогой, типа наших детей мы не пойдем крестить, пусть они сами выбирают. Ну, в смысле, в младенчестве, да, пусть пусть они подрастут, сами выберут. А он такой, нет, дорогая, либо так, либо никак. Ну и вот такие вот вопросы, претензии взаимные друг друга, они росли, понимаете? И в какой-то момент этот пузырь лопнул и разошлись ваши пути-дороги. Вот тут об этом, понимаете. Это все очень быстро произошло. И разрыв этот для него какой-то, знаете, очень ну, болезненный. Причем такое ощущение, что внутри ощущение такое, как будто остались-то врагами. То есть, да? От любви до ненависти, что называется, один шаг, вот. И тут э, разговор о том, что, ну, человек реально, ну, то есть у него горечь не от того, что вот вот она такая сикая. а нет, а именно то, что возможно он где-то, да, там некрасиво себе повел, там слишком по-максималистски, да, по-детски как-то а возможно взаимное обвинение, да, в вашу сторону что вы могли ему уступить, а не сидеть и не отстаивать права женщин там, или что-то в таком духе может быть вот Если вы семейные люди, да, и смотрите на своего мужа, то тут э, без ссоры тоже не обошлось, скорее всего, или какого-то конфликта, может быть, не такого крупного, но э, завершившемся э, расставанию. А именно, знаете, э, тут больше про то, что вы не сошлись мнениями о, э, как это сказать, ну, тоже все связано с семьей, непосредственно с вашей, да, может вам просто, ну, не совсем как бы нравится его э, поведение, да, когда он рядом с вами находится в семье вашей, да, когда он возвращается, потому что, ну, как бы, все равно какое никакое, как бы, свободу каждый чувствует, и порядки уже выстраивают сообразно, поэтому, когда э, он возвращается, то, как бы, получается так, что он вроде как бы дома, а вроде как бы и нет, потому что, ну, там он Полгода получается, ну, три месяца, не знаю сколько, он живет там сам по себе, да, и как бы, и тут такое же, как бы, отношение, как к своей биологии, а у вас там, не знаю, дети, быт, и он, как бы, не, не успевает даже влиться, но уже, ну, как бы, знаете, слишком потребительское отношение, не знаю, без вашего труда какого-то, да, типа, я же бабки зарабатываю, а ты там... Сидишь дома, ни хрена не делаешь. Ну, вот такое может быть. Ну, не знаю. Если это к вам относится, то есть смотрим дальше. Если нет, выберите другой вариант. Вот. Напоминаю, расклад общий. Давайте посмотрим мысли. Еще. Мысли о вас. Мысли о вас. Возвращаемся к первому варианту. На да? развитие событий. Смотрите. Мысли такие, что он не смог, э, не смог бы, то есть это признание некого в не, э, своей в какой-то немощи, то есть э, это связано именно с тем, что э, он как мужчина, да, который, ну, вырос в такой среде, где, ну, как бы мужчина обеспечивает семью, да, а женщина, допустим, занимается хозяйством, грубо говоря, он, не, он, он понимает, как бы, его вот эти вот радужные мечты разбились, а, а, а, как бы, реальность того, что он не в состоянии потянуть вас как а, хранительницу очага, то есть, да, и он это объективно понимает, и понимает, что даже если он на какой-то уровень поднимется, понимаете, да, он все равно не дотянет до вашего. Вот, ну, хоть убейся об стену, вот об этом тут речь. Слишком вы отличаетесь по запросам, да, то есть, ну, как небо и земля, скажем так. То есть все равно понимание того, что в быту вы не состоитесь, у человека как бы. Прозрение вот это вот наступило, и от этого, конечно, ну, это все равно, что плюнуть против ветра, да. Ну, я сейчас про вашего загадного мужчину говорю. И то есть и, и понять вот это мерзение того, что ну <сёк> что-то легкое у тебя на лице, короче. Вот понимаете, да, вот как-то так, наверное. А вот у мужчины, который по второму варианту, да, вот в семейном плане, то тут скорее. Вариант, опять же, того, что он не понимает, хватит ли ему вот этих средств, да, и времени, и затрат, потраченных, да, на вот это все зарабатывание денег, хватит ли ему в современных реалиях, да, как-то и, ну, на нужды семьи и свои, в принципе, да. То есть нет уверенности в завтрашнем дне у этого человека. Постоянно какие-то проверки. Вот это все эмоциональное выгорание у него происходит. И вот тут даже было, если бы вот как это объяснить, вот это предложение, да, которым я сейчас озвучила, ну чуть ранее, оно ему, понимаете, тоже не дает какой-то уверенности стопроцентно, что там что-то будет иначе, да, вот в этом плане что там будет э, какое-то какая-то среда плодотворна для работы, что там не будут задерживать зарплату, я не знаю, что будут отпускать вовремя там, э, что он вообще сконтачится с.. Э, с другими работниками и так далее и вообще будет у них какое-то вза взаимопонимание у него непосредственно с начальством и так далее то есть очень много вот этих вот нерешенных вопросов которые здесь, да, и у него нет уверенности что он их там как бы разрешит с перемены места работы вот тут об этом ладно, давайте посмотрим о том, что так, мысли мысли, мысли Чувства теперь посмотрим к женщине, которая смотрит. Ну, такое впечатление, как будто он что-то, знаете, от вас какой-то инициативы ждет, сам ничего не хочет прикладывать. а у меня лапки, что-то в таком духе обиделся, как будто, да. Чувствует себя брошенным, никому не нужным, вот без внимания, да, вот хочет, чтобы его, чтобы его, знаете, облюбовали, обласкали. Вот что-то об этом тут речи много. И хочет э, при этом, как бы, чтобы вы его принимали вообще, э, и как бы и когда ему плохо, и он хочет там поистерить немножко, да, э, вот это вот, э, включить своего внутреннего ребенка, он хочет, чтобы его обласкали, там все дела, да, и при этом вот э, не хочет в ваших глазах падать, как, как мужчина. Ну, в принципе, вот такие вот у него желания. И чувства по отношению к вам. То есть это, это знаете, он хочет любить э, за любовь к себе, короче. Вот что тут тут вот такое, немножко меркантильности вот этой вот попахивает. Ну, меркантильность это не есть плохое, прям само по себе качество. Это, в принципе, нормально. Может, у него что-то не так, прям не самая приятная полоса сейчас в жизни происходит. Ну, вот он хочет, чтобы вы действовали в его сторону, и все. То есть он своим вот этим, знаете, может быть, напыщенным игнорированием, то есть вот это показным каким-то, знаете, а -а молчанием. Вот он, он, он кричит о том, что он хочет, он хочет любви, он хочет ласки, он хочет, чтобы его обняли, поцеловали. его вот. чувство как... Ну, вы ему снитесь. Ну, тут, кстати, вот тема бывших есть вообще, на самом деле. Очень большая вероятность того, что бывший, Вот он хочет, чтобы вы к нему прибежали, да, обняли, поцеловали, признали все свои ошибки, да, и вознесли его, там, я не знаю, в лик святых, да, в своих глазах, чтобы вот он утвердился как-то за ваш счет И, э, не знаю, и думал о себе, там, и серия вот еще одна покорилась. Типа, она ко, мне, она ко мне теперь неровно дышит. Она меня любит, она меня ценит. Вот. И уже от этого плясать. То есть тут какой-то вот реально меркантильный интерес в этом плане есть. Типа, я себя не на улице нашел. Вот что-то об этом тут речь какая-то. Это вот по первому варианту, первого варианта. <laughs> вот. А если вы семейная. Женщина, да, состоите именно с ним в отношениях семейных, да, уже, ну, полусемейных, не знаю, ну, вы, в общем, вместе живете, там встречаетесь, у вас семья, то сейчас у него такое какое-то, знаете, некое помутнение рассудка вот из-за накопившихся вот проблем, да, связанных с работой, нестабильностью, возможно, в стране вашего проживания, да, и... И он вообще не знает, что делать. У него, возможно, даже как бы на автомате он-то что-то делает, да. Но внутри такой переворот в душе происходит, что он вообще... Ну, то есть у него по физике это бьет. Он, не знаю, может температурить. Он может, там, не знаю, слабость чувствовать, там, в ногах, в руках, не знаю, голова болеть у него начинает. Он, у него, может, депрессняк просто сейчас, Понимаете? И вот он в таком ослабленном состоянии, он полагается на вас, как на свою любимую женщину, чтобы вы, чтобы вы его поддержали морально, вот именно подняли вот его самооценку. Вот участие вашего хочет, понимаете, какую-то почувствовать защиту. Вот, вот он об этом, тут карты нам говорят. Вот этого он желает больше всего. Потому что ну, слишком много накопилось на нем прям вот этих вот... Одно за другим, и ему очень сложно это в, в одиночку. Да, он как э, мужчина понимает, что, ну, типа, соберись, торяпка, но он уже не вывозит, слишком долго это все продолжается. А поделиться с вами он тоже, ну, как -то, может, стесняется или еще что-то, да. Поэтому он может иногда грубить там, типа, э, или там, ну, как-то срываться, да. сам того не понимает, что вот проблема-то не в вас, а в нем и в его вот этих накопившихся, нерешенных вот этих гештальтах. Вот, и как бы вы крайне остаетесь Поэтому, ну, если вы действительно Как бы любите этого человека, цените То, ну Тут в ваших руках его Как бы моментально, в первую очередь, здоровье И уже благополучие вашей семьи От этого зависит, понимаете? Вот в чем речь Давайте посмотрим его действия я тут растянула на первый вариант, аж на 20 минут уже. Ну, что его действия? Вот ему надо вот немножко, знаете, дать понять. Вот тут, видите, Паша вышел с мечом и королева мечей. Это о чем говорит? Это о том, что пришло ваше время. То есть, да, взять на себя бразды правления. Дать ему почувствовать, что он под защитой, под вашим крылом. И тогда у вас все будет шикарно. Тут вот об этом речь. Это в приложении а вот семейных уз. А, если вы а, не в отношениях с этим человеком, то тут о чем говорят карты? О том, что он так и остался пожом, а, он не дорос до вашего уровня, и маловероятно это как бы произойдет, и, хотя ему очень бы хотелось, и видно, что вот по карте мечей, то тут вы как бы... А, он будет сразу посла нахер, как только появится на горизонте. И вот эта его прекрасная картинка в голове о том, какая была бы классная у вас семейная там пара. да, Они у него в голове так и останутся. Он будет за вами наблюдать. Он будет всегда у вас, вас, вернее, в своей голове держать. Он будет вам сниться. И вы ему постоянно снитесь. У него реально с вами не закрыты гештальт. Ему прям надо с психотерапевтом, наверное, пообщаться на эту есть. На эту тему потому что даже спустя там судя по всему много лет и вот вы как-то знаете зацепили его эго его внутреннее я ну, как-то вот вы слишком по-другому себя как-то с ним повели и вышли сухими из воды что называется да он он типа как сказать Нестандартная женщина, нестандартных пропорций, да, в мышление, мировоззрение, вот это все про вас. И он понимает, что он ну, никто по сравнению с вами. И никогда он не сможет этого достичь уровня, да, чтобы как-то с вами взаимодействовать. Его вообще нет в вашем пространстве. Только если в его внутреннем, там, не знаю, в голове, вот эта картинка, она развивается, вы там уже, ну, вот как в романах пишут, да, истории там 20 тысяч томов выпущено уже. Вот у него в голове параллельно, вот, допустим, он живет, у него уже своя семья, там дети. А у него в башке вот уже, знаете, экранизация 53-го романа, а, там ваше имя, короче, и вот. Вам, вы уже там, не знаю, вам по 80 лет, вы уже там картошку не можете копать, зовете своих внуков, эти внуки уже своих детей ждут. Ну, короче, вот все в этом духе, понимаете? И это так и будет продолжаться. Ну вот, а что касается, я говорю, семейных людей, то вам нужно поддержать вашего мужчину, и тогда у вас все будет чики-брики. Все, надеюсь, я вам всем помогла. Обязательно жду вас в комментариях. Подписывайтесь. А мы продолжаем. Второй вариант. Второй вариант. Второй вариант. Я вас приветствую. Его мысли... Чувства и действия. Его мысли чувства и действия. Расклад общий, не у всех проиграется, понимаете, да? Что-то вам отзовется, что-то нет. Для личных консультаций там пишите мне на почту. Так. Его мысли. А, давайте посмотрим, кто у кого сейчас привелись. Кто этот человек? Ну, человек с шилом в жопе, короче, сразу могу сказать, да, без обиняков там, да. Это человек, который никогда не сидит на одном месте, вот его в 3 часа в 4, в 5 утра, я не знаю, или в 10 вечера вот резко, знаете, что-то перемкнет у него внутри, он побежал, короче, куда-то резко, какие-то идеи, возможно, воплощать, какие-то... Ну, не знаю, вот у него моторчик, короче, в одном месте, который вот бесконтрольно у него работает. То есть нет у него системы в этом плане. Это, это очень сильно накладывает на окружающих его какие-то, знаете, отягощения, скажем так, да. Вот он, он сперва делает, а потом думает, скорее всего, такого плана человека. Человек ходячие ноги, то есть можно сказать. Возможно, он много где побывал, он никогда не остается на одном месте, постоянно понимаете больше чем на три месяца или максимум полгода и все и он меняет место работы место жительства окружение свое то есть да он там такой короче ходячий как говорят дурная голова ногам покоя не дает ну вот в том плане что вот он пере... постоянно перемещается в пространстве везде и всегда человек свободу, то есть да считает. Ладно, если это вам подходит, слушаем дальше. Его мысли о вас. Король, который при королеве, да, при женщине, которую, у которой я его как бы любила, превратился в пожа. Да? Ну, то есть человека, который, ну, не совсем себя правильно, возможно, вел с вами. Вот мысли такие. А почему? Давайте посмотрим. О, башня вышла смерть. Восьмерка кубков. Паш. ладно. Все, все, все, все, все как-то тянутся, тянутся, короче. Ладно, все последний, все, не смотрю. Смотрите, короче, тут мысли такие. Целая история эпопейцевая, можно сказать. Постараюсь покороче. Почему он в пожар превратился В отношениях с вами Потому что Он не готов был Он понял, что вы Действительно, ну реально Очень повезло ему С встречи с вами да, Потому что Ну С такой только, понимаете вот, Детей строгать, семью как бы поднимать То есть, ну как-то вот именно <сос> настолько вы подходили друг к другу, да, и настолько он испугался. Испугался, что взял, просто все нахер, развернулся и умчался за горизонт. Вот об этом. То есть он побоялся, короче, какой-то ответственности взять на себя, да, вот устаканиться на одном месте, свить свое гнездо. Он, типа, птичка перелетная без обязательств, вот вот этого всего, да, то есть. Э то есть он обманным путем, втерся вам к позвал вас встречаться. Ну, как, возможно, какое-то место время вы даже, может, пожить успели, но он решил, когда понял, что блин, шикарная женщина, ну, нахер, короче, да, из этого мимаса. То есть вот речь об этом. То есть человек тупо испугался, вот этих возможностей и те, и, и, и, и вернее, и то, как бы, понимаете недалекое будущее, возможно, если вы вот сойдетесь дальше, будете развивать эти отношения и он в частности, да, если он начнет дальше вкладываться в вас, потому что он уже понял, что, ну, как бы, видимо, не захотел он как бы терять свою э, холостяцкую жизнь без обязательств, без э, какой-то, знаете, ответственности, вот не хотел ему этого терять и он решил, э, как бы не, ребята, я не готов. И все, короче, и побежал дальше. Гулять, тусоваться, херней страдать. Как бы, да. Ой, да, да не сейчас, так потом, короче, я себе, я еще успею, я еще молодой. Вот все-все про это. Если это вам все как бы знакомо, то как бы слушаем дальше. Вот дальше. И что еще я могу сказать? Мысли его были такие. То есть э, сперва все начиналось по-легкому. То есть какой-то, э, ну, да, знаете, не совсем цветочно-букетный период, а скорее, ну, такой немножко детский. Может, он вас с этим и покорил, да? Потому что вы как женщина статная, да, такая, э, ну, как это называется? Женщина, которая. Ну такая, блин, какое-то слово-то е мое забыла, выпало из башки. Ну. Вы себя тоже, короче говоря, на дороге не нашли, то есть вы в себя вкладывались, вы себя уважаете, вы развиваетесь, вы не стоите на месте. Вот такую женщину тоже, понимаете, всегда красивых женщин боятся в плане первого раз подходить. То есть мужчины, как правило, они всегда думают, что у него до «Да таких, как я, там сто и, сто и там, человек, и еще там еще целый вагон там, блин, привязался и стоит, ждет. То есть э, всегда кажется, что вот за, за такими женщинами просто, знаете, штыбелями там складываются мужики, и, короче, их хрен там как бы и не валялся. А этот как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы. По факту это как раз-таки не так, потому что э, женщины, как правило, вашего уровня, они сразу дают понять, что нет, дорогой, мы с тобой никуда не пойдем дальше же в совместную жизнь, ты мне не подходишь, проливали, короче, сразу отворот, поворот, да, и как бы таких. У таких женщин, если они, конечно, не самые такие известные публичные личности, да, ну, как бы у них, ну, бывает, да, поклонники, но не но они как-то знаете слишком относятся как-то обогатворяют обожествляют то есть они как-то знаете ну по-другому совсем отношения это же как у вас все могло начаться вот именно вот этой детскостью какой-то знаете ненаигранной причем вот этим флиртом он как-то вас покорил вы в эти отношения и пошли то есть необычностью то есть как нестандартностью мышления да вот в подходе к женщине вот этим всем он вас как бы и покорил и вот он как бы думал, что вы одна из многих очередных, да, красивых, но глупеньких, возможно, что-то в таком духе. И как бы потом уже, когда у вас начали развиваться отношения, он с вами начал времени больше проводить. Он осознал, что все действительно намного глубже, чем он себе там представлял, и эта девушка действительно достойна как бы, счастья а как бы он не готов это менять на ну вернее он не готов свое себя и свое время и вообще свой образ жизни менять под вот эти вот ваши стандарты да его возможно тоже но просто для него это слишком рано возможно кажется или что-то еще то есть ну человек который тупо испугался обосрался испугался убежал и все то есть э -э... Резко, причем спонтанно, вот бац его и, и не оказалась рядом с вами. Как будто, извини, дорогая, мне надо ехать, там дела то поля, короче, и все, нахуй сейчас. Извиняюсь, да, за мать. Ну, у меня материться можно, ничего страшного. Вот. И и. Пошел он дальше, короче, вы как бы, ну и хер с собой там. И все, и живете дальше своей жизнью. А вот тут у него как бы назревает, что, вот, то есть он уже понял, что он вам тоже не нужен, оказался спустя время, когда он решил все-таки, возможно, о, вернуться к вам, он как-то, знаете, из серии... Он-то вернуться хотел грандиозно, но он, он еще умудрился про прощупать почву, нужен он, не нужен, актуальный или нет. Для вас это будет, а, чтобы не опростоволоситься по крупному, он решил по маленькому да, пойти пути, и он, скорее всего, маякнул вам об этом, и когда понял, что он вам нахрен не сдался, да, со своими порванными трусами, как бы, да, он как бы решил идти дальше по-легкому, то есть у него там были, ну, то есть он вернулся именно к тому, с чего начал. Но, познав тот, понимаете, запретный плод, он понял, что... Но он понял, что обосрался, сделал неправильный выбор, и теперь как бы ничего не остается, кроме как уйти в работу. Все, вот, я выговорилась, мы послушали дальше его. Это все мысли, да? Мысли. То есть это он еще у себя в голове все выстрел. -мо! Давайте чувство быстренько глянем, чувства. Ну, чувство чего, возможно, он сейчас, э, чувство того, что он как бы э, не нужен вам уже стал. Э, со своей любовью пусть идет, не знаю, э, в жопу кому-нибудь, да, к ней. Э. Ладно, не буду это озвучивать, потому что, ну, мало ли меня там смотрят. Обидится еще, ладно. Э, в пещеру, короче, идет к мамонтову вообще. Вот. То есть он не актуален, но не нужен. И вот есть э, вариант того, что он пошел, короче, по рукам. Э, просто чтобы забыться. Действительно, просто забыться. И э, насобирал там, э, разбазарил, вернее, свою энергетику, насобирал там, возможно, каких-то болящих венерических, вполне возможно, о ч ⁇ бы и нет. Параллельно с тем, что вот он бабки зарабатывать пошел, он вот это все пошел и потратил, короче говоря. Такой разбитый, немощный. Угу. Без вариантов, без гроша в кармане, с болью в душе э и с непонятными перспективами вообще, в принципе. Ну, кстати, его любят деньги. Он, в принципе, быстро их как-то зарабатывает. Ну, может, он и научился. Это приобретенный, вполне возможно. Ну ну, то есть он понимает, что какие бы он подарки вам не дарил, как бы он ни внедрялся, не пытался, вернее, внедряться в ваше пространство, ничего не выйдет, все поезд ушел. Ну да, уже все. Но он до сих пор переживает этот весь момент внутри себя. Сейчас ко мне котик придет, скорее всего. Ну ладно. В общем. Это такая его несостоятельность, она его и как бы гложит до сих пор, понимаете, вот в чем дело. Давайте посмотрим тогда сразу. Ну давай, привет-привет. Так, а давай куда-нибудь в сторонку. Куда-нибудь в сторонку, да, а тут ты мне загораживаешь сильно. Его действия. Так, я сразу исправлю, потому что я, как сказать, гадаю по прямому значению. Действия в вашу сторону. Ну, то есть, если э, он как-то и будет действовать, то из серии к вам на сраный козе не подъедешь, да? И для этого ему нужно навести пафоса, навести лоска, как вот он думает. Ну, что типа прокатит с вами? Ну, с вами, конечно, такое не прокатит. Чтобы с предложением начать все заново. Но это уже не актуально. Возможно, уже много лет прошло после вашего расставания. Не знаю, около 10 лет, возможно, уже прошло. И это уже, ну... Блин, может, у вас дети уже, семья. Вы так просто по, ну, поугорать зашли на этот расклад, как бы, да? И послушать историю бедного... Бедного принца, который, ну... Нахер не нужен, как бы, сейчас. Да и тогда непонятно было, Да. Ну, вот видите, жертва, я жертва, все, Как бы на этом рассказ заканчивается ваш. Потому что человек уже все, Если вот он ничего в ваших глазах не сможет, как павлин, как взгляд зацепить, да? Когда он к самке подходит, павлин, он же как делает? Он же хвостом виляет, там, чтобы самку зацепить взглядом, чтобы она как бы во время вот этих вот весны, да, их нет, чтобы она как-то с ним пошла детей строгать. Ну, он также думает, понимаете, у него примитивное в этом плане мышления. Он думает, что вот вы поведетесь второй раз на тот цирк, который он однажды уже устроил, да, но когда вы были помоложе, немножко понаивнее, дали ему шанс, а он его не оправдал, и в итоге вот он думает, что он сейчас также, ну, немножко с большим размахом у него прокатит. Но нет. И от осознания этого он как бы в себе вот это все понимаете в башке пере, перекрутил и понял что ну как, как бы все. Единственное что он может это то что как бы за вас узнавать. Он возможно подписан на вас под каким-то ли как бы ником я не знаю как на страничкой в интернете да и просто наблюдает. А вы то особо я так понимаю ну не такой человек, распространяющийся о своей личной жизни, да, о своих успехах и достижениях, там, каждому встречному, поперечному, типа, или вам, к вам в ну, вашу ленту новостей не, не может смотреть, там, какой-то левый человек, то есть, ну, понимаете, да, у него нет доступа к вам. И возможности, соответственно, тоже. Все, надеюсь, вам понравилось, я чем-то помогла. Подписывайтесь обязательно на канал. И пирожное, облачко-то моё, сам виноват. Ты пушистый, поэтому я тяну тебя за шишечку. Давайте перейдем к третьему варианту. Я вас приветствую, третий вариант. И с нами в эфире котик. Так, что-то меня прям попёрло на первых двух, раскочегарилась немножко. У меня даже горло немножко побаливает. Расклад у нас э, его мысли, чувства и действия по отношению к вам. Давайте для начала посмотрим, кто нам пришел. Ну, понятно, что он пришел сам. Сам, но рассказывать о себе ничего не хочет. Ничего мы его разговорим. Давайте, кто это? Опять, опять тема какая-то с бывшими. Ну ладно, раз такие темы приходят, что делать? Разговаривать будем про таких парней. Да. Ну что это? Мужчина из прошлого, мужчина, который ушел от вас, знаете, за какими-то перспективами, как ему казалось, большими, но по факту разменял шило на мыло, короче говоря. Человек сейчас пришел, он как бы знаете, не хочет признавать свои ошибки, он не обучился, не, не, не прошел вот эти уроки, и как бы не готов э, вот эта информация делиться, то есть он может быть визуально казаться таким, знаете, я все могу, но по факту э, никакого как бы за собой силы вот этой, да, которую он м -м, позиционирует, фактически ее нет. Ой. У него какой-то постоянный э, конструктивный диалог, ну, как ему кажется, да, но на самом деле деструктивный, потому что какое-то аля раздвоение личности, я тут вижу, да, э, как, какая-то слишком разная схема э, поведения у него, может, в зависимости от настроения, да, которое он, вот, за которое, вот когда вот, он что-то делает под этим агрессивным состоянием, он себя ответственно снимает, Перекладывая ее на кого-то другого, да, на кого? Ну, если он по факту он не может, э, ну, всем очевидно, что это ты своими руками сделал, он все равно отрекается от этого и придумывает те альтерэго. Вот об этом, короче, человеке мы сейчас будем говорить. Человек сейчас от вас находится очень далеко, очень далеко, поэтому, если вам что-то откликнул, слушаем дальше его мысли о вас. Его мысли, смотрите, тут, короче, вышел какой-то король кубков, и это явно не он, да. Значит, это о чем речь идет? О том, что он в курсе, что вы состоите в отношениях с любящим вас человеком, с человеком, который вас полностью принимает такая, какая вы есть, уважает, самое главное, ценит, да. И вкладывается в отношения равноценно с вами. Вот. Что он еще знает? Что вы находитесь в хорошем ну, месте, в обеспеченных отношениях, ну, что еще могу сказать? М не знаю, в каком-то хорошем районе проживаете, может быть. Или в другой стране, где уровень жизни лучше, чем там, где вот вы вместе были там, да? Вот. И какая-то, знаете, вот по десятке жезлов я тут чувствую такую, знаете, Какая-то досада неприятная то, что. Ну, -мо, живут же люди. Так я же с ней, типа, встречался из этой серии, знаете. И это именно неприятный осадок. Осознание того, что ты, короче, ну, дно пробиваешь, а она она сидит и её вообще не парится, и у нее все есть. Какая-то вот такая тема. Ну, мы снялась. А, ну чё, тут сразу как бы понятно, да? То есть вы нашли своего человека. То есть королева вышла кубку, да? По отношению к королю кубков. У вас прекрасные взаимоотношения с вашим любимым человеком, да? Состоящим, в котором вы сейчас состоите в отношениях, да? И что он как бы, да? По отношению к вам отшельник не потому, что он так захотел, а потому что вы королева мечей, да? То есть вы его... Не пускаете вообще в свое пространство, даже ментально. То есть у вас такая э, защита против него стоит, что там черт ногу сломит, понимаете? И он понимает, что тут бесполезно как бы что-то из себя выделываться, да? Потому что, ну, тут ему вообще никак не пробиться, то есть, понимаете? Мысли такие. Какая-то горечь посея, да? То есть... Тут, возможно, человек так и не обрел семью, ту, которую хотел, да? Не просто с вами, а вообще в целом. То есть человек одинокий сейчас. Нет, вышел. Даже если у него есть семья, он себя чувствует э, в толпе. Э, ну, как в толпе, да, одиночкой, что-то таком духе. Чужой среди своих, вот такой ощущение. Тем более по отношению к вам. То есть он, у него нет возможности подобраться, как-то что-то узнать. Он полностью изолирован от вашего общества. У него даже нет общих знакомых с вами, понимаете? Во всяком случае, если они есть, то они ему ничего не рассказывают. У него нет возможности о вас вот что-либо что узнать. Возможно, и даже через интернет такой возможности нет Такую женщину просрал. Не, бедолага. Ладно, посмотрим его чувства по отношению к вам. Какие-то претензии в вашу сторону. Что ты... Что ты меня не оценила, ты меня не дождалась, ты меня погубила, короче, ты... Э, та такая сикая. Ну и что, давай здесь чесаться еще будем, да? Пирожный, иди давай. Ты мне карты тут все разбросал? Ладно. Сюда куда-нибудь в сторонку уберу. То есть, а, какие-то претензии какой-то обиженной девочки. Вот, вот у него сейчас вот такое. Ущемили его достоинство. Так. Его чувство по отношению к вам. Ну, смотрите, неспроста я это сказала, видимо, ущемили его достоинство. Он почему-то понимает, что э, с вами он бы мог достичь высот. Но он не с вами, И высот не достиг. Как бы, да, логично. Пришло к нему запоздалое осознание того, что вы могли ему дать ресурс для развития. Для совместного развития и э, плодотворного вот этого развития. Когда э, не кто-то один другого тянет, да, а оба равноценно вкладываются и равноценно получают в этих отношениях. Вот он так и не смог из пажа выйти в короля. Тем более какого короля? Короля денежного, понимаете? У него вообще с деньгами туго, честно говоря, вот. И с деньгами, и с личной жизнью я тут что-то не вижу, ничего рядом. То есть у него какой-то депресняк сейчас. И горечь от потери вот именно вот этих отношений. Хотя, хотя я не вижу, если честно, здесь какой-то любви к вам. То есть это скорее холодный расчет. То есть что-то тут об этом. Чувства были вообще у него? А-а-а, понятно. Они есть, они есть, и, но вот он. Их старается, знаете, от себя. Вот как вот я рассказывал про его альтер-эго, да? Я даже а, а, рассказываю, а, говорю даже вот о. А, слишком расстояние, да, паузы между словами широкая какая-то, такая странно. Ну вот, а он, вот понимаете, он от себя вот это вот э, открещивает, да, вот эти все э, любовные чувства по отношению к вам, потому что вот он, он, он именно на каком-то, знаете, э, акцентируется на ресурсе именно развития, да, и то, какая бы жизнь могла сложиться, но э, вот это все, это все ширма того, что вот он до сих пор, не может принять, что он, он к вам что-то испытывает, понимаете? Что он не просто испытывает, он прям сгорает от любви в одну сторону, понимаете? Потому что он понимает, что он нахрен никому не сдался. Он все это прячет за вот меркантильностью внешней, да. То есть вот там. Она там хорошо живет все дела. Видишь, как устроилась? А на самом деле у него ноет душа. Понимаете, вот в чем вещь. Ладно, давайте посмотрим его действия. ну тут выходит действие, да, но это все, знаете, перекликается с какой-то с каким-то воображением, понимаете, внутри себя он такой такой принц на белом коне, да, с царством за плечами, то есть, ну, огромным каким-то капиталом, с хорошей, не знаю, физической формой, да, с любовью к вам, да, идет, но это все, понимаете, это все ширма. Он, вот тут не видно, что он какие-то действия предпринимает. То он все в голове воображает, потому что они не выявлены. То есть, получается, по пятерке мечей он знает, что это никогда не произойдет. Тут еще и по карте отшельника понятно было, да? В принципе. Ну, а как он к вам подойдет близко, если у него нет доступа к вам вообще никакого? Он может только об этом рассуждать и думать, представлять. Давайте посмотрим его действия. Ну, к вам, говорю, на хромой казине подъедешь, и он, он пойдет дальше, короче. Слоняться без дела. За какой-то, знаете, не пускает его к вам по справедливости, по... Потому что он сам виноват, просрал свое время, да, моменты, шанс, подарок небес, а сейчас он думает, ну ладно, не с этой, так с другой, может, ну что-то там, какой-то эталон в голове у него есть, и он думает, что он найдет его, то есть он, он ушел в дорогу, короче, покорять новую принцессу, то есть тут речь об этом, понимаете. А к вам действия, скорее всего, у него никаких по факту и не будет. Не дойдет просто. У него нет возможности к вам никак пробиться. Да и надо ли? Я сомневаюсь. Ну, мы посмотрели, послушали, да. Интересно было. Так, оставляйте комментарии, обязательно подписывайтесь на канал. А мы продолжаем. Четвертый вариант я вас приветствую. Его мысли, действия, чувства, его, вернее, мысли, чувства, действия по отношению к вам. Тут сразу либо треугольник любовный, кто-то влез в эти отношения, их уже нет, скорее всего. Либо на что-то другое позарился и ушел. Ну, короче, предательство какое-то тут есть явно. Что это короче человек такой и рыбу съесть и на кол сесть ну не буду же я по-другому выражаться да? могла ну, ладно. Человек, который, знаете, очень, э, очень долго не может на что-то решиться. Прям, прям мурыжит один и тот же вопрос, казалось бы, легкий, да, а, который надо решить. И вот он мурыжит и не может понять, как лучше действовать для максимального эффекта, да. Постоянно зависит именно от мнения его старших семье, да, не знаю, братьев, сестер, э -э, пап, мам, там, неважно, да, именно от старшего, от человека, который, который у него является в его глазах, вызывает уважение, вот это все почтение, да, что еще, у него нету, скорее всего, постоянного места жительства, на данный даже момент времени. У человека мышление, знаете, немного такое детское в некотором степени. В таких бытовых даже вопросах. Возможно, человек считает, что, типа, ну, знаете, гвоздь заколотить, не знаю, там, забор поправить, или там он считает, что это исконно мужское, да, но при этом, ну, а вот женское, допустим, это готовить, стирать, убирать, там, детей воспитывать, но при этом, когда возникает какой-то такой спорный момент, да, ну, где его участие, да, задействовано, он вообще, знаете, вот эти... Uh, стандарт у него меняется как uh, день и ночь, да, ну быстро достаточно. То есть uh, главное, чтобы ему выгодно было. То есть он для... чтобы он никак не задействовал свои какие-то ресурсы. Вот, если это про вашего персонажа, давайте смотреть его... Uh, его... За <социк> жопой котика прям рядом. Ну, что ты делаешь? Давай, куда-нибудь подвинься, ты совсем, кажется, сметешь. Его мысли о вас. О, он же любит вас. Думает о вас постоянно, но знает, что вы заняты. Или, или работа, или вообще, как бы, такая, знаете, стопная женщина. Вы либо сейчас находитесь в начатке отношений, либо сейчас, я не знаю, уйдет ваш мужчина нынешний, да, но суть в том, что э, он понимает, что вы сейчас э, не свободно для него, скажем так, да, что вот опять бывший тем с бывшим прошел, проходит. Думает, думает про вас постоянно. С романтическим уклоном и так, Что было? опять какая-то обиженка пришла, вот, в которую уже расклад, э, этот вариант по счету. О, обиженка, блин, ни денег, ни недвижимости ни, ни, ни никакой, да, для того, чтобы гнездо свить, ничего вообще нету, и еще, еще блядь, обижается, да. Да это явно, не знаете, причем это какой-то ребенок, а там 40 плюс, возможно, уже. Ну, то есть это взрослый ребенок, блин. Ч за дела, -мо? Ч за херня? Ч за мужик, блин? Чему какое-то. Ну, если это не относится к вашему варианту, да, ну, типа, в плане кто той информации, то пересмотрите, пожалуйста. Расклад общий. Так. Ладно, давайте чувства его посмотрим к вам. А, он еще любит, и плюс у вас есть какая-то недвижимость, да, я так понимаю, в собственности и вообще, в принципе, хорошо по жизни устроились. Можете себе позволить э, перемещаться элементарно, да, в свое удовольствие, когда вам удобно, независимо от, э, не знаю... Ну, прям сильно вы не зависите ни от работы, ни от, допустим, от своих ухажеров или там еще каких-то людей близких, которые влияют, ну, допустим, от которых вы фи финансово просто тупо зависите, да? Вы сами себя обеспечивают способно. У вас есть именно какая-то, именно недвижимость, у вас собственности есть. А это говорит уже о том, что у вас какой-то есть капитал, да? При случае, если вы захотите, то есть вы его обналичите никаких проблем. И у вас... Вы можете что-то другое купить, и при этом у вас еще какая-то сумма приличная останется. И вы можете ее просто потратить. И ее тратить, тратить будете достаточно долго. То есть, потому что вы, как я понимаю, вы женщина такая. Ну, королева жезлов. Вы умеете распоряжаться деньгами и вообще ресурсами, в принципе. Это ваш конек. А, то есть, это реально человек, который и... Рыбку съесть и на кол сесть, да, ну то есть э, ему бы было проще на самом деле женщина родиться с таким мышлением, честно говоря, да. Капец. Чувство к вам, Чувства такие что к вам вы от него далеко на расстоянии, что хотел бы вас увидеть, ну так, знаете, типа со стороны, как будто случайно, но не случайно, короче, вы поняли, да? У него меркантильный интерес к вам. -мо, Еще откуда он узнал, интересно, да, что у вас что-то есть за душой. Ну, а что, чувство жертвы, то есть он себя считает какой-то жертвой в вашем отношении. То есть, возможно, возможно, у вас были абьюзивные отношения, когда он вас, да, как-то тиранил. А сейчас, когда понял, что, как бы, вы в нем не заинтересованы, чувствует себя жертвой. Чувство, ну, реально, тут меркантильный интерес параллельно. Рука об руку идет с интересом таким любовным. Причем я бы не сказала, что он прямо любит-любит. Тут больше, знаете, какой-то, знаешь, знаете, как этот, как называется-то, блин. Когда невесту замуж выдают, типа же там, этот, как называется, приданное, и вот он э, сидит и слюни вытирает на ваше вот это приданное, да? То есть э, у тебя вообще, как бы, э, все нормально с головой, Хочется спросить у него. Ты вообще адекватен? Ну, типа, какое нахер предание, если ты э, человека сам, как бы, да, кинул, а Потом решил вернуться, понял, что нахер не нужен, и, еще тут, и, и как бы тут очевидно, и так, что как бы, ничего не светит, а ты все равно делишь шкуру неубитого медведя, блядь. Как ты, как эта песня у метро. Завтра мы идем потратить э, все твои, все мои деньги. Слышно? Ну, тут, короче, про него. Ну и было бы неплохо, вот чтобы она еще красивая, да, у нее были бабки, и еще у меня к ней там, да, из-за симпатии перерастет в любовь. А еще если она в сексе, там, шикарно, то вообще там, да, все чики-брики. То я доволен, блядь. А он к вам будет пытаться пробиться как-то, знаете, пытаться вернуться с позиции такой, типа, ну, как, немножко неряшливая, немножко такая, знаете, ни к чему не обязывающая общение, просто там, как дела, что нового. Неоднократно, скорее всего, это будет происходить. Ну, во всяком случае, пока что у него желание такое есть. Ну, ладно, давайте, действия-то будут... Ну, как, типа, знаете, как карталяш. То есть, типа, если будут обстоятельства подходящие, то да. А так он прям, он даже и не готов ничего для этого делать. Ну, типа, подорвать жопу, выстроить план. Что-то такое прям придумать, да, вот многоходовочку какую-то, монополию выстроить, да, в башке своей по вот этим действием. Типа, все вот на высших силах. Вот я спросила, а его вообще подпустит, коему тут солнце кажется, вышло? Нет, я тоже его сделал. Все для того, чтобы он не появлялся в вашем пространстве вообще никогда, или там, не знаю. Даже если вы будете тупо идти реально на одной улице, ну, на не знаю, на противоположной стороне дороги, в этот момент, я не знаю, проедет машина, вам бликанет, не знаю, ему в глаз или вам в глаз, короче, один другого не увидит, понимаете? Поэтому тут уже реально высшие силы как бы сделают так, чтобы вы даже если вы реально там находились где-то на, в одном пространстве вы чтобы даже не увидели не было намека на то, чтобы как бы вы понимали, что вы находитесь рядом. А давайте посмотрим, а в чем вообще заключалась вот эта вот э, тройка? Там их даже несколько было, по-моему, да? Да. Тройка Пентакли и мечей. Ну, мечи мне тут ясно говорят, о том, что предательство было и Пентакли. Это, скорее всего, еще и связано с каким-то меркантином, опять же, интересно. А тут, походу, чувак тоже за бабками когда-то подался, но не смог осилить. Или вложился ну, как бы больше, чем получил в итоге результата. А для чего это было сделано? Это же явно не просто так. А, ну это, это получается, специально его увели от вас. Это реально специально его увели от вас, чтобы вы проработали себя и полюбили, да? Или вы встретили действительно достойного человека. То есть это был урок вам, и, и ему, в принципе, тоже, да, что нельзя так предавать, а в вашу сторону, чтобы вы научились себя ценить, уважать и принимать а, людей не потому что, типа, так принято, а с учетом непосредственно вашего мнения, вашего, а, вашего, скажем так, самоуважения, вот вот этих вот, понимаете, незыблемых принципов. Да, потому что вы тут реально своего человека-то, в принципе, и встретили. Если вы еще не встретили, да, вы все еще одиноки. Ну, блин, значит, это все близко, скоро произойдет. Ну что тут, видите, колесница вышла. И у вас очень много завистников будет, реально. И вы очень много... Э, по карте смерти не пугайтесь, сразу говорю, да. По карте смерти тут говорится о том, что ненужные люди из вашего пространства пойдут нахер. Ценные с вами останутся. И вообще, это реально вам высшие силы все эти уроки дали для того, чтобы вы их проработали. Да. А если бы вы с ним остались, вы бы пошли по лестнице вниз, понимаете? Ничего бы не достигли. А вы, кстати, можете заметить то, что после того, как вы с этим чуваком разошлись... Вы, ну, мало того, что себя полюбили, да, как-то переоценка у вас ценности произошла, но вы вообще-то много чего успели сделать, ну, до всего момента, пока мы, пока не включили в этот расклад, да. И дальше еще будет только больше больше результатов положительных, поэтому... Ну, пусть тот чел, чел хрен сосет и редьку сой копает. Ну, как бы я ничего против этих овощей не имею, корнеплодов, да, ничего такого. Ну, мы сейчас метаморфоз... метафорами изъясняем, да, надеюсь, все меня понимают. Ну, расклад был интересный. У меня аж зарядила. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я с вами прощаюсь до следующего видео. Всем пока-пока.